Лошара Битый лошара Вон еще два лошары а Да В смысле? Да я не вижу ни хрена. Зачем мне затылок флэр? Летучки мышки Мышки-летучки Отвалил вампир сраный Resident Evil Всем доброго времени суток, друзья Меня зовут Валерий И у нас на очереди режим пещеры В игре Resident Evil Код Вероника Gun Survival 2 Итак, режим пещеры. Давай пробовать. Посмотрим, что из себя оно представляет. Выбор задания. Часовая башня, задание 1. Ваше задание. Убейте противника внутри дома. Окей. Даже так. Значит, здесь несколько будет заданий. Понятно. Отлично. Так, выбор игрока. У нас на выбор, короче, игроки идут. Стив и... Клэр. все больше нету, да, только два. Окей, у клэр у нас э, пистолет, дробаши и базука. Люгеры дробаши и базука. Ну давай попробуем за клэр. Вот. Идем. Пойдем. Раз, уже зовешь. А, выбор оружия. Это типа оружия, которое я могу взять с собой. Я беру все. Нам-то чё? Нажмите старт для начала. Mm -hmm. Я выберу все Так, огонь Погнали Часовая башня, пятый этаж, окей Смотри, травушка а, Конопелька Конопелька А интересно, она Собирается или нет? Тут еще и на время смотреть. Так, а что у нас там? Дробаш, да? 20 патронов, а одна базука есть. Окей. 132 патрона в пистолете. Ладно, погнали. Судя по всему, нам вниз. Ну что, лошара? Битый лошара. Вон еще два лошары, или один. А, оно одно было. Это попост. Куда попост-то, а? Я не знаю, я, я так полагаю, мне надо всех противников убить, или что? Ох, смотри, арбалет. Такого мы еще не видели. Ну-ка, соберем. Арбалет. И смотри, а -а -а Оружие, получается, можно брать сколько хочешь. Окей, давай походим с арбалетом. Чего нет-то? Чего нет-то? Или продержаться какое-то время. Ну, написано было убить, короче, всех врагов. Монетки какие-то. Непонятно, что это за монетки. Она исчезла. Пошла ты, шапка. Я золотую монетку не успел взять. Неизвестно для чего, правда, они. Ну, ладно. Так, а что здесь никого? О, эти. Летучие. Летучие крысы! Присятина. Да, оружие понабирал тут. Вот дробаш, хорошо. Кстати, можно с дробашом походить. Что нет-то? Так, я оттуда пришел, не сюда. М Охраню, блин. Какие-то монетки выбил. Зырь. Да куда? В смысле? Да я не вижу ни хрена! Зачем мне затылок, Клэр? Всё? Отчепушил? Вот... Ладно, аптечка хорошо Аптечка тоже нормально Что-то как тихо, смотри Это откуда? Сины! Долбанные псилы. О, аптечка вывалилась из псины. Умри. <звук> монетка, <звук> <звук> а монетка, монетка, монетка. Блин, а сколько дверей-то? Погоди. А куда мне идти-то? А карта-то есть какая-то? Там была дверь, тут дверь. Паучары. Ой, я ему жопу отрал. Где-то топает? А, во, во, во, топчик. Да обстреливайся. Во. Жапень порвал. Опа. В смысле больше нельзя нести оружие. Понятно. Нельзя так нельзя. Ну ладно, нельзя так нельзя. Из кулаша походим это что узел стороны в комплекте имеется до шести видов оружия в смысле а теперь я могу брать оружие окей хорошо так автомат я э... сэкономлю я покажу короче с этим дробашом и снова у нас эти летучки-мышки мышки-летучки ну-ка Отвалил вампир сраный Эй, вампир Ох ты, упырь Да смысли Меня поцеловало Твою мать, ч это было сейчас С пистолета проще загасить Этого упыря, чем Блин, а я базуку потратил, получается Куда мне идти? О, лестница вниз. Возможно, вниз. Я так полагаю, надо спускаться по этажам, да? Смотри, сейчас будет третий этаж. Первый? В смысле? А почему первый? Так. А вот эта хрень меня главное, чтобы не раздавилась. Угу. Пошли. Почему первый? то я, я вроде на пятом, потом еще раз один раз спустился. по идее должен быть третий. Что за зубы? Тараканы? Фу, опарыши тут целая куча. Ты мертвый? Мертвый. Так, карабаш я возьму. Фу. Такой бы кухней я не обедал. Ну его нафиг. Умри, умри, умри. Критично. Так, а я аптечку пока брать не буду. Ну, я ракетницу взял. Хорошечно. нам за определенное время, короче, надо дойти. Так, откуда я пришел? Блин, столько оружия, теперь можно запутаться. Ну-ка, давай сюда. Я ХЗ, может я отсюда пришел, может нет, может э -э я правильно сейчас пошел. Если сейчас будет... О, -о, -о, о Золотой монет. все рвануло за? Ой! типа лизун какой-то какой-то странный лизун не кажется да Догоди, а я могу вот это разбить нет ну, пойдем сюда компас какой-то есть но я не понимаю как по нему ориентироваться куда он точно показывает непонятно Давай папа, пойдем мы сюда вот. О! Это хорошо, я зашел. Этого говню. Опа. А этого говнюка мы заставило. Так, да давай сюда зайдем. Что нам терять-то? Опа, музыка прекратилась, слышишь? Так, это, это получается, мы на правильном пути. Ух ты, мать твою! Вот это я нашел! Вот это... Вот это золотая жила просто. Нельзя носить больше оружия. А меньше можно. Вот это золотая жила. Так, что у нас там по времени? Ничего почем. 22 минуты. Да блин, переключается постоянно на оружие, потом щелкать приходится. Так, погоди, вот оттуда я пришел, нет? Или откуда я пришел? Да, оттуда я пришел. Так, попробуем сюда, заглянуть. А в той двери я был. А если сюда? А! Вот оттуда я пришел. Ну-ка прошел мимо пресса, короче Я не, не знал, что он там ломается Так, или сюда Защищи просто дверей Дверей моря. Ну, если здесь враги, значит я здесь не был Ой, монетка, монетка, монетка Деньги, деньги, деньги Баблоцы, баблоцы О, лестница, значит по на правильном пути Я так понимаю, лестница, это правильный путь Сейчас должен быть нулевой этаж Часовая башня В1 Спят Спят усталые собачки Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, Надо Надо ай, ай, ай, ай Надо что-то другое Отвалили, отвалили, отвалили, отвалили, отвалили, отвалили. О, у меня сейчас загасит! Ой, меня сейчас загасят! О, -о, о Меня чуть не убили просто! А все дело в том, что я оружие неправильно выбрал! Умри нахрен! Аптечка, хорошо! Умри нахрен! Еще и рванул! Так, автомат не хочу тратить. Давайте я с ружьем покажу. На собак надо было ружье тратить. Умри. И тебя вылечат. Все, стоп. Опа, опа, монеты, деньги, деньги, баблосы, баблосы. Зашел блин. <связь> опа, опа, опа. Херушки тебе, языка. Будешь сувать язык куда-нибудь другое место Так Так Погоди, еще вон там проход А ты что? Хорошо Ой, базуку нет Базук точно нет! Блин, пистолет, у меня, у меня закончился короче дробаш, надо где-то найти, где-то найти патроны для дробаша. А это что там за сюрреалистичные стены? Да умри ты! Они такие Оп, Шикардос Нормуль Значит ту, вправо Вправо в дверь По любасу. Вот сюда ой давай давай давай давай жесть жесть жесть жесть жесть прикинь да проскочил один раз только по башке лупануло опа смотри какой здоровый паук или это нет или это не здоровый это нормальный паук а это обычный паук С другой стороны дотопаем? Э! Дядя! Как слоны, мать его! А ты лоптишь, нет? Умри! Ух ты, какой таран то Отлично Так, аптечка Магнум Они из этой коробки вылезли что ли? О, музыка опять Еще один, это, типа, типа А, нет, смотри, заиграла какая-то А, Басяра, Басяндра. Только у него шкалы жизни нет почему-то Ай, у меня патроны, патроны А, держи. <смех> все! Это все просто достаточно одной ракеты. <смех> Окей. 18 минут, короче, мы потратили на все, на про все. Вот. Максимальная комбо, какой-то 4 удара. У нас тут э, бонус врага 54 умножить там что-то на 10 тысяч. Короче, понятно. Это была часовая башня. Задание номер 1. Окей. Окей. А, задание. Пройдена. Шикарно. Шикарно. Ну, да, наверное, вот это одно задание мы прошли, короче. А, второе задание. Второе задание будем проходить уже а, в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.